Заново. Всем привет, меня зовут Макс Риск. Макс, Макс Риск. Смотри, сколько у меня биткоинов. Я зашел на официальный сайт. Вот. Там. Блин, мне ничего сказать. Подождите, вот, значит, официальный сайт. Ссылку я оставлю в описании, чтобы было проще. Эм... Как по Нажимайте здесь, вводите свой.